Всем привет, на платформе GLEM проходит Airdrop, раздают миллионы токенов к за выполнение трех заданий. Ссылка на GLEM у меня в Telegram, на Telegram в описании под видео. Подписываемся на Twitter, делаем ретвит, присоединяемся к Discord, после того, как нажали кнопку присоединиться к серверу, здесь с левой стороны жмем верфи и под постом прожимаем какую-нибудь кнопку для того чтобы у вас появился здесь перечень групп чатов я еще зашел в одну из групп и оставил комментарий скопировал hello отправил в чат при желании можете приглашать друзей копируем ссылку напрямую а через кнопки социальных сетей можете размещать готовые публикации на бирже Bybit проходит лаунчпад. Полное описание в телеграм-канале. Посмотрите, кому интересно. Еще один вид заработка. И началось распределение монет от Cryptocurrency Network. CCN Token. Для 200 тысяч участников. Я думаю, тут все участвовал в боте. Адрес смарт-контракта. Копируем. И добавляем метамаск Сюда. Импорт токенов. Вводим. Тут появляется значение символ токена. Жмем добавить пользовательский токен. Потом подтверждаем. Готово. Ждем начислений. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.